Сегодня мы решили собраться в рамках Харьковского мероприятия, связанного с автомобильной тематикой. То есть современные автомобили будут тут показывать свой мастер-класс. Мы же, как поклонники ретро-автомобилей, решили здесь поучаствовать, выставить свои автомобили на показ. И заодно напомнить о том, что есть ретро-движение, есть много поклонников этого направления, и в Харькове есть целые клубы по этому автомобилю. Здесь будет довольно-таки интересно, можно будет машины пощупать, даже на некоторых поехать. В рамках этого мероприятия можно сказать, что мы являемся партнерами, как типография Харьковского ретро-слета, который произойдет 19-20 мая на территории артмеханики. То есть там будет представлено более 150 машин ретро-класса. Плюс автомобильный, плюс Stevina. Все эти встречи, которые проходят там, на площадях, в каких-то закрытых допустим, мероприятиях, или в рамках выставок, или в раллийном формате, объединяют людей, появляется в некоторых стимул поднять свой старый автомобиль из гаража. И реставрировать его для того, чтобы хотя бы выехать к людям на площадь Потому что все помнят советские машины Или машины, скажем так, периода до 70-го года выпуска Когда мы говорим, что это ретро автомобиль, И он уже, таких машин уже не делает Нету такого дизайна, нету таких э, нововведений Когда было это вот, это были первые шаги в автомобилестроении Сейчас, конечно, все современное, все это быстрое, поставлено на поток но оно уже так не вдохновляет людей, как старые автомобили.